Всем привет! Игра Among Us для нас как новое открытие, как глоток воздуха в мобильном гейминге. Да, на ПК игра тоже это есть, но на самом деле выбор на ПК очень огромен. А на телефоне это свежий глоток воздуха. И несмотря на то, что игра вышла в 2018 году, эту игру мы открыли для себя только в этом 2020 смертоносном году. Вот ты открываешь для себя новую игру, начинаешь в неё много играть, залипать, вроде все хорошо, но встречаются вещи, которые бесят. От них взрывается пукан, очень сильно раскаляется, и у тебя горит стул даже. И эти пять вещей я отобрал. Для тебя на самом деле этих вещей много, но я решил отобрать самые жизненные. В общем, осмотри ролик до конца. Я постараюсь тебя увлечь, а ты постараешься меня поддержать просмотром до конца. Потому что каждого ютубера поддерживает просмотр до конца. Это прям очень сильно важно, так же как и лайки и комментарии. В общем, вся активность. Ну а я погнал. Ну а в этот топ я решил добавить самым первым, это читеры. Читеры раскаляют пукан до максимума. Это прям очень сильно бомбяще. Когда ты заходишь на сервер, они просто стоят. Когда начинается игра, они проявляют свою дебилизм. И это прям очень сильно бесит. Особенно в катке, в которой ты импостер, они нажали кнопку и завершилась катка. И они выиграли, а свой шанс ты просто профукал. От этого прям очень сильно горит пукан. Ну а если ты скажешь, зачем ты снимал видеоролик о читах, то здесь ответ прост. Видео было ознакомительное. Да и тем более, я же ютубер, я хочу тоже просмотры. Да и тем более, эти читы, которые есть в игре, они в принципе нужны для того, чтобы троллить друга. А реакция игроков будет такова, что все игроки выйдут тупо с сервера. И ты просто будешь один кочевать с какими-то там тремя чуваками, которые просто будут в шоке. В общем, бро, если ты собираешься скачать читы, чтобы отомстить им всем, то не делай этого, пожалуйста. Ты будешь мешать игрокам. Так что просто играй, наслаждайся игрой и бомби от того, что будет следующим. Ну а второе, о чем бы я хотел с тобой поговорить, о том, что бесит очень сильно, это тоже очень жизненно, это когда ты заходишь в игру. Ты мирный игрок, ты выполняешь задание, тут начинается голосование. И Вася Попкин из первого А говорит то, что ты убийца. И это прямо максимально тупо и максимально жизненно. И, конечно же, когда он пишет то, что это был ты, все верят этому Васе Попкину. И тебя, конечно, кикают от этого... Прям пригорает ужасно. И тут не то, чтобы стул горит, тут весь дом полыхает, ты прям ничего не можешь сделать, потому что мама рядом. И ты такой тихо садишься и бомбишь. И это прям очень жизненно, и пожалуйста, напиши в комментарии, как часто это у тебя случалось. От этого прям ужасно бомбит, и, к сожалению, с этим разработчики ничего не сделают. Если они могут поправить сервера, чтобы на них никаких читов не было... То с Васими Папкинами ничего они не поделают. И так ты будешь продолжать бомбить. Ну а я буду переходить к следующему. Ну а самое следующее, о чем бы я хотел поговорить, и от того, что у тебя тоже пригорает пукан, и с этим тоже ничего не поделать, это такая возрастная штука. Это агро-игроки. От этого прям пригорают. Да ты заходишь в игру, ты даже ни о чем не говоришь, а тут ты чмо и. Тому подобное в общем напиши в комментарии за или нет и тут уже не то что вася попкин тут и остальные вы понимаете кто тут присоединяется и они тебя посылают очень далеко за северный полюс за сервера и я не знаю куда еще и промо этого бомбит и ты тоже ничего не можешь сделать и это прям вообще такая жизненная штуковина вот прям удавить хочется того, кто тебя посылает, обзывает. Ну, в общем, ты сам понимаешь, о чем я говорю. Это прям жиза. И с этим ничего не поделать. От этого горит. И мы с этим живем и ничего не можем поделать. И это прям ужасно бесит. И, пожалуйста, тоже напиши в комментарии, бывало ли у тебя такое. И я надеюсь, что ты не делаешь так, потому что это прям ужас. Ну а пятая вещь, которая раздражает тоже всех игроков, которые помогают взлететь с помощью покона в космос... Барабанная дробь а — это то, когда ты не импостер. Заходишь в 10, 15, 20 катку, и ты не предатель, и от этого тоже очень сильно пригорает. Особенно если ты играешь с другом, он там пятый раз подряд предатель, а ты еще ни разу не поиграл, и такой, ну почему... Ну а еще бомбить нельзя, потому что рядом мама. Ну а самое страшное, это совокупность всех этих вещей, которые я перечислил в этом видео. Видео подходит к концу, я надеюсь, что ты поставишь лайк, потому что я старался, я думаю, что я заслужил, как минимум тем, что я смог тебя удержать до конца видеоролика. Значит, тебе было интересно, значит, это все было жизненно, и я нигде не соврал. И я надеюсь, что ты поставишь лайк. Пожалуйста, поставь. Лайк. Ну а дальше, конечно, заставка. Пока.